Привет, мой предыдущий ролик с инвестициями в КС вам зашел, и я принял решение записать еще один ролик, в котором я хочу сказать свое мнение, во что сейчас стоит вложить деньги, чтобы через год или даже полтора собрать действительно хороший урожай. Но перед этим я хочу уберечь себя от негативных комментариев и сказать, я не профессиональный инвестор, я не профессиональный трейдер, и в этом ролике я озвучу только свои мысли насчет этого, я никого не призываю скупать эти скины, а всего лишь говорю свое мнение, поэтому профессиональным диванным инвесторам в комментариях можно не оставлять «ты говоришь чушь, это не то» и так далее. В этом ролике я лишь хочу озвучить свои мысли по поводу того, что стоит закупить, чтобы уйти в плюс буквально за пол-год. Погнали! Сначала я расскажу, что, по моему мнению, стоит закупать в игре CSGO и во что лично я верю, а вторая часть ролика будет посвящена игре PUBG. Вот мы и плавно переместились в в мой инвентарь csgo можно заметить тенденцию то что в основном я инвестировал в самом начале только в какие-то наклейки капсулы и так далее но у меня немного поменялось мнение на этот счет и я хочу им с вами поделиться так во что же все-таки инвестировать что сейчас закупить чтобы потом срубить с этого бабок самый банальный и простой вариант купить наклеек то есть сейчас на торговой площадке очень много наклеек и на самом деле можно взять абсолютно любые наклейки 17 -х, 16 х 14 х годов они в любом случае вырастут тут на мой взгляд. Если CS GO и дальше продолжит набирать обороты, то в любом случае вот такая наклейка 2017 -го года через пару лет будет стоить за 1000 рублей, и это факт. Также логичным вложением, на мой взгляд, я считаю покупка всевозможных капсул, каких-то сувенирных наборов, опять же волосатых годов, начиная с 2017, или даже можно в 2021 -го года, потому что в любом случае это все подорожает. Но объективно говоря, в CS можно инвестировать во что угодно. Далеко ходить не надо, сейчас вышли наборы в 21 первого года, который стоит на данный момент 230 рублей. Вы можете также их закупить за 230, через полтора года ценник уже взлетит. Но объективно, я понимаю, что ты зашел сюда, не чтобы послушать очевидные вещи от меня. Что инвестировать можно во что угодно, главное, чтобы это было старее. Но по факту оно так и работает. Но у наклеек есть свой минус. Элементарно, у меня в инвентаре сейчас находится титановская наклейка 15 -го года за 30 тысяч, но смотря правде в лицо, я понимаю, что она за 30 тысяч никому не всоралась. Элементарно на CSGO и я смогу ее продать. Ну, тысяч так, за 15-20 моментальной продажи в лучшем случае, а то и за 10. И на мой взгляд, наклейки это не самое лучшее вложение денег. Да, они вырастут, да, их можно продать в стиме, но это слишком легко. Но ну, и когда ты захочешь продать, придется погеморроиться на самом-то деле. Вот во что я сейчас реально советую вложиться, так это всевозможные Winter Offensive кейсы, и Esports'ы. Конечно, если есть деньги, то лучше не пожалеть и купить Браво кейсы, потому что они уходят как горячие перчатки пирожки, а цена сейчас более-менее нормализовалась и я верю в их рост в общем если бы сейчас у меня было 1010 рублей на 40 процентов от общего банка я скорее всего закупил бы летние зимние спорцы, также не побрезгивал бы обычными оружейными кейсами разного тиража и конечно же winter offensive кейсы но почему-то кажется мне что они взлетят а как я и говорил в начале ролика это исключительно мое мнение поэтому в этом ролике слово кажется я могу произносить сколько угодно раз а тем более пик у winter offensive кейса был 500 рублей сейчас цена как-то снизилась и в принципе я я думаю, самое время закупать. Опять же повторю, я думаю, это всего лишь мое предположение, потому что уже предвижу говно в комментариях. Дальше я хочу сказать о еще одном своем предположении, на чем можно поднять денег в CS GO. Как вы помните, не так давно CS презентовали скины на персонажей. Конечно, этих скинов сейчас стало больше, но самые первые скины сейчас находятся перед вами. И честно говоря, прайсы на них не такие большие. Далеко ходить не надо, агент Ава, когда скин вышел, стоило 1800 рублей. Сейчас же она стоит 380 65. Но если я не ошибаюсь, то эти скины с игры больше не выпадают. А с каждым годом аудитория КС становится все больше. Так же, как и скинов на персонажей в КС Гоу. А это самые первые скины на персонажей, которые вышли в КС Гоу, поэтому в их рост по какой-то неопределенной для меня причине я верю. И одно время я прямо их скупал. Здесь можно посмотреть тенденцию, что этих агентов я скупал просто как бешеный. Когда появлялись свободные деньги, потому что я верил, что уже тогда они полетят наверх. Но все произошло с точностью, да, наоборот, это все пошло вниз. Но в бусте цен на этих агентов я реально верю поэтому можете поступить так же как я и возвращаясь к предыдущему разговору если бы было 10 тысяч рублей 10 процентов от этого банка я бы потратил на агентов даже на одного агента на вот эту агент ава ну и капитаны третьего ранга тоже можно закупить казалось бы это не так очевидно но действительно я верю в их рост кстати сейчас копался в инвентаре и просто офигел от того что кейс операции hydra стоит аж под 700 рублей Ну вот эти кейсики кстати сейчас тоже хорошее вложение но из неочевидного я все-таки советую купить агента кстати по примеру вот этого агента можно посмотреть, что 18 декабря стоимость достигла 1082 рубля. По факту всего лишь на 400 рублей больше от самого пика цены этого скина. И мне кажется, что цены еще должны на них взлететь, поэтому я очень верю в агентов. Ну а на долгосрок можно купить какие-нибудь пропуски. За пример возьмем пропуск на операцию «Расколотая сеть». Если КС будет существовать еще ближайшие лет 5 и никакой новый КС не выйдет, то вот эти пропуски, соответственно, бустанутся. Но это уже на свой страх и риск, дешевле они явно не станут, а подорожают они 100%. Поэтому можете закупить пропуски, пока есть такая возможность. Ну а из очевидного, на данный момент можно все-таки закупить вот эти вот наборчики, капсулы 2021 года, наборы нашивок и кейс операции и хищные воды, потому что он уже стоит 37 рублей. Кстати, стоимость вот такой капсулы всего лишь 19 рублей. Для примера, у меня в инвентаре лежит капсула за 3100 рублей, и когда-то она тоже стоила по 50 Сейчас она стоит по 3000. На пике ее продавали за 8900. Конечно, прошло много времени, но это еще один хороший пример того, что на долгосрок можно инвестировать во все что угодно. Еще один хороший, но не очевидный предмет вложения – это ключи от кейсов. В какой-то определенный момент времени Valve запретили передавать ключи, купленные в Steam. И по факту ключи стали нетрейдабельными, и продать их также нельзя. Но осталось какое-то количество трейдабельных ключей, вот их я вам и советую закупить. На данный момент самый дорогой ключ является... Ключ от кейса прорыв. На пике его стоимость достигала 900, а то и рублей, сейчас он стоит 700. Но то, что он не станет дешевле, это факт, потому что трейдабельных ключей больше нет. И скорее всего через год, а то и полтора, его стоимость перевалит за 2500. К слову говоря, у меня помимо основного есть и секретный аккаунт, на котором лежат дорогие скины, которые выбиваю с сайтов, и также какие-то скины, в которые я инвестировал на долгосрок. К этим скинам можно отнести все различные ключи от кейсов, у меня их там реально много. После того, как в PUBG ввели бан на шмотки, я все продал, на какую-то сумму закупил брак кейсов на какую-то сумму закупил на клеек, а какую-то сумму я оставил у себя на аккаунте. И на эту оставшуюся сумму я затарил трейдабельных ключей. И еще раз скажу, я думаю, потому что это всего лишь мое предположение, что эти ключи будут стоить очень дорого через каких-то полтора или даже год. В общем, по факту в кейске можно инвестировать во все что угодно, будь то кейсы, нашивки, ключи. Главное ждать и надеяться, что трейд не закроют, как это было с пабгом. Но ну, а теперь переходим к пабгу. Сейчас про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 трейд то есть вещи можно было продавать на маркете на стимовском маркете но нельзя было передавать другим игрокам и соответственно вся экосистема рухнула в мусорку но не так давно вышла новость в которой было сказано что с 12 января PUBG станет бесплатным и после этой новости у многих людей да и в принципе у меня появились мысли что в трейд в PUBG могут вернуть Поэтому если бы у меня сейчас было 10 тысяч рублей, я думаю на тысячи две, а то и полторы я бы закупил PUBG скинов. Все-таки есть вероятность возвращения трейда, а это значит, что скины полетят наверх. А вот что закупать, мы сейчас с вами посмотрим. После того, как трейд закрыли, какие-то скины я продал, а какие-то продавать не стал. Не потому, что я верил в их рост, а просто потому, что мне было лень. Сейчас мой PUBG инвентарь стоит где-то 20-30-50 тысяч рублей. Да, даже его цену я на самом деле не могу вам сказать. Но одно я могу сказать точно. Если все-таки трейд вернут, то мой инвентарь в PUBG станет в разы дороже. Что же я вам советую покупать? В пабке был ограниченный сет, а именно Twitch сет. Сейчас скины с него стоят не так дорого, элементарно штаны 12 рублей, футболка 24, а ботинки вовсе 7. Если вы все-таки хотите рискнуть, то эти скины я советую вам закупить хотя бы на рублей 500. Элементарно вот этих штанов можно закупить очень много, но на мой взгляд лучше закупать все-таки футболочки. На пике они стоили аж под 700 рублей, поэтому если трейд вернут, то я думаю все полетят в Пабга. Скины. Ну а скины, которые потенциально могут вырасти в своей стоимости, лежат у меня в инвентаре в огромном количестве. Также есть маски, я, кстати, не помню, как, по какой причине я их закупал. А, ну теперь понятно, потому что они опять же начали расти в стоимости и стоили аж по 112 рублей. В общем, я просто сейчас смотрю, чего у меня много, и я могу вам посоветовать это купить, потому что это росло тогда, а значит, если вернуть трейд, это будет расти заново. Ну, в общем, можете затарить маски, но это уже, знаешь, бредни какого-то сумасшедшего, но возвращение трейда я верю всей душой. Ну и почему бы не рискнуть, причем цена одной маски меньше рубля. Также можно закупать разные футболки, белые, черные, а их здесь много. Также советую обратить внимание на вот эти баллистические маски, потому что в свое время они также бустились в стоимости. Но все-таки попрошу вас обратить внимание в основном на вот эти Twitch: Футболки, штаны, ботинки и так далее. На этом все, с вами был человек Еще раз скажу, что это было всего лишь мое предположение. Прислушиваться ко мне или нет уже ваш выбор. А вообще это мой канал, и я могу говорить все, что хочу. Всем спасибо, всем пока.